Приветствую вас, тельцы! Сегодня мы рассмотрим, что будет происходить в вашем символическом восьмом доме. Поскольку по нему будут у вас идти самые главные события. Здесь будут, ну, скажем так, еще и самые приятные. Во-первых, это будет период с 7 октября по 4 ноября. И это будет Венера, планета любви, счастья и удачи. И она будет двигаться по знаку Зодиака Стрелец. Вот для вас он восьмой дом. Восьмой дом это дом секса, это дом чужих денег, денег вашего партнера, дом опасных ситуаций, дом эзотерики. Ну, кому что актуально. Ну, поскольку тельцы непосредственно в основе своей очень любят денежки, для вас важна материальная стабильность, то, наверное, денежки ваших партнеров, они для вас будут самыми важными в этом ближайшем периоде. Ну, можно сказать также, что... Это время будет свободы, оптимизма в отношениях, экспериментов любви для тех, кто захочет легких, каких-то необременительных знакомств. Также это время приятное для путешествий, знакомств в путешествиях. Также в это время отношения создаются на основе общих увлечений, общей философии, каких-то схожих моральных Взглядов, принципов. И несмотря на то, что ну, как-то люди не похожие на вас, они вам тоже будут интересны. Но все-таки вы будете стараться вокруг себя собирать тот коллектив, который больше всего похож на вас. Итак, давайте рассмотрим еще чуть более детальнее. С 9 по 30 по 13 октября будет аспект между Венерой и Сатурном. Это очень благоприятный аспект для периодов, когда, например, стоит именно стоит делать какие-то крупные финансовые вложения, ну для кого актуально вступать в брак. Но пока сейчас ретроградный Меркурий. Нежелательно, и тем более еще и ретроградный Сатурн до 11 числа, а Меркурий до 18, то вот если брать все вместе, до 18 числа желательно заканчивать какие-то свои старые прошлые недоделки, какие-то свои старые дела, а нового пока ничего не начинать. И то же самое касается и техники по секстилю сатурном Сатурн относится к десятому дому, Десятый дом непосредственно вас связан с карьерой с главными, с высшими целями можно говорить о том, что в этот период вам удастся ну, как-то очень хорошо и плодотворно поработать на свое имя, на свою карьеру ну вы останетесь довольны возможно вам удастся закончить какой-то такой серьезный кусок работы до которого вас раньше не доходили руки или вам не не удавалось, ну, не хватало сил или терпения, может быть, довести начатое до конца. То есть были какие-то проблемки. Ну и вот то, что вы доведете до конца, оно впоследствии будет но оно для вас отыграется с Теперь, еще интересная тема вашего здоровья и вашей работы в принципе. По здоровью обязательно обратите внимание на какие-то свои старые болячки. Обязательно. Иначе потом придется это делать принудительно. Какие примите какие-то профилактические меры. Поскольку здесь у вас сфера здоровья тоже еще очень-очень активно, Здесь и Марс ходит, еще и соединяется с меркурием то есть непосредственно есть указания на какие-то воспалительные процессы то что что-то может прийти из прошлого и причем кровь тут система крови как у меня кровь почки вот на это обратите внимание причем такая венозная кровь что еще что еще еще хотелось бы обратить внимание на период с 14 по 17 октября. Смотрим на 17 октября. Здесь у нас Венера образует прекрасный секстиль с Меркурию, к Меркурию, который находится в зоне работы и, ну, соответственно, и в зоне здоровья. То есть это благоприятное время для того, чтобы заниматься своим здоровьем ну и также по работе ну, заканчивать какие-то свои ну, текущие бумажные, такие волокинские дела. И так же период с 30 октября по 4 ноября. В этот период уже Меркурий будет прямой. И вот как раз это самое время для того, чтобы начинать что-то новенькое, может быть начинать новый проект и менять работу, менять одно место на другое, но ну, вот делать какие-то переотрубации своей жизни касающиеся как работы так и здоровья, ну если например вы по здоровью там, планировали произвести какие-то очень важные процедуры и думали еще раньше об этом, то благоприятное время до 18 числа их закончить. А если вот сейчас уже что-то нашлось, вы сейчас находитесь в ситуации исследований, то пока еще не время. Вот как раз для этого будет лучше, если вы подождете до следующего месяца для каких-то активных действий связанных со своим здоровьем. Теперь 20 числа полнолуния в Овне. Овен для вас это 12-й дом. Вы знаете, немножко такая неприятная, нервозная может быть Ситуация, будьте внимательны к сфере здоровья к работе, как никогда за 4 дня, с 16 по 20, вот уже в этот период, обратите внимание, очень неприятный аспект, дай Бог, чтобы он прошел незаметно, но здесь Марс, он поражает Луну, и причем полнолуние, очень часто здесь бывают какие-то неприятные срывы. Но в лучшем случае это может быть просто что-то такое нервозное. Ну, будем надеяться, что пройдет незаметно. Э, теперь с, с 22 по 26. Венера будет образовывать квадрат. Квадрат к Нептуну. Нептун для вас в зоне коллективов и в зоне дружбы. Э, значит, смотрите, здесь есть риск обмануться. Обмануться в чем? В дружбе обмануться в чем? в каких-то кредитах ну не давайте в долг вот в это время не давайте в долг и не делайте никаких ну, странных крупных финансовых вложений в какие-то конторы, которые не до конца проверены не подписывайте бумаг в это время ну что-то тут такое, знаете подозрительное может быть также в это время можно с кем-то познакомиться на фоне сексуального интереса, хорошо провести время, но вряд ли это будет серьезно долго. С 26 по 28, здесь еще включается благоприятный аспект, от Венеры к Юпитеру, Юпитер в вашем десятом доме, ну это самое время действовать, я думаю, что, вы знаете, то, что вы <laughs> успели закрыть в период с 9 по, 3, по 13 октября, вот воздастся вам сторицей, вот как раз период с 26 по 28 октября. Ну, я не знаю, может быть, премия получится или, или зарплату, Ну, какие-то денежки. То есть какое-то будет очень серьезное, приятное для вас вознаграждение. Ну, и вообще в это время, вы знаете, будете в таком взволнованном настроении. У вас будет очень хорошее настроение, радость. Ну, обычно тельцы чему радуются? Обычно для тельцов хорошо, когда финансово, когда финансы греют их карманчик. Вот, как хорошо, с 30 октября Марс наконец-то переходит в свой знак, он переходит в Скорпион. Для вас Скорпион это седьмой дом, седьмой дом для вас связан с партнерством. И вы знаете, вот все бы ничего, все бы ничего, Ну, со следующего периода, с 5 ноября, вернее не с 5, а с 1, вы уже начнете потихонечку, как-то э, чувствовать активность со стороны вашего партнера, но, но будьте осторожны, потому что следующий период он будет очень-очень серьезным и очень решающим во взаимоотношениях с вашими партнерами. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. На сегодня по астрологической части мы закончили, и сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Так, сегодня мы будем работать старого Снов. Это Очень интересная красивая колода, безумно красивая. Она такая, знаете, она еще называется "Второй мечты". Очень здесь красивые карты. Вот я здесь мешала, выпала справедливость. Это указание. Сейчас посмотрим, выпадет ли она в общих прогнозах. В общем прогнозе. Ах, пахнет хорошо. Итак, как Терцов будут воспринимать окружающие в ближайшем периоде? О, ага, Паш Жезлов. Ну вы будете очень активными, будете буквально, знаете, нести вести, разносить вести, вестниками будете, вестниками каких-то историй. Что-то что связанное с дорогами, с путешествиями, с транспортом, с новыми идеями, действиями, с каким-то каким направлением, может быть, в бизнесе. Что-то, что-то будет новенькое. Будете разносить новости, вот так. Как будет в финансах? Ну, здесь у вас, Паша, не Паша, извините, а рыцарь, да, рыцарь Пентакли. Я могу сказать так, что здесь все стабильно, очень стабильно. Вот как было до того, так и будет сейчас. То здесь у вас все очень надежно. То есть, если на сегодняшний момент вы довольны своим финансовым положением, то так еще будет длительное время. Хорошо, что по работе? М -м -м здесь дома кубков, вы знаете ну, во-первых, эта карта актуальна для тех, кто занят в области предоставления услуг это может быть и врачебная деятельность, это может быть психологи эзотерики что это еще может быть ну, не знаю, что это еще может быть возможно, это также карта указывает на кого-то из ваших сотрудников, что может быть, ваша Какое-то дальнейшее будущее зависит от этого человека или от такой женщины. Ну, хорошо, давайте уточним. Что Дама Кубков, она еще относится к водной стихии. Рыборок, Скорпион. Так, Колесница. Или она приедет, или она уедет, или, может быть, надо как-то контролировать с ней свою работу. Ну, да, здесь есть указание на то, что... Ну, тут вообще прекрасные такие две карты. Колесница и... Император. Ой, извините, справедливость. Колесница справедливость. Она, это сочетание, говорит о том, что прежде чем принять какое-то решение, очень важно хорошенечко все обдумать. А еще она может указывать на то, что от этого человека зависит продвижение некого проекта, от ее решения. Хорошо, на вопрос, каким будет ее решение девятка кубков. Ну, вообще, это хорошая карта, но, если честно, она ну, часто говорит «да», ну, положительная. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Хорошо, дальше. Что будет с вашими главными целями, планами, с вашей карьерой? Ну, Паш Мечея, ну, здесь снова идут новости. Вы, как-то, знаете, держите ухо востро, что-то вы там себе... Думаете, собираете, даже, может быть, что-то, именно информацию оспариваете ее с кем-то. Ну, Как-то вы немножечко взъерошены. Ну, я тут уточняю, сейчас я вам покажу. Пятерка жезлов. И кубки снова вы спорите с кем-то, идут спорные моменты. Спорите с мужчиной, а еще это может быть ситуация конкуренции с мужчиной водной стихии. Рыбарак Скорпион или же это человек как-то связан, знаете, непосредственно с вами еще и родственными узами. Ну, вот как-то что-то, что-то у вас немножко какой-то там может, конфликт, в конфликтной, ну, не конфликтной, а пред в конфликтной такой, знаете, ситуации. Теперь давайте посмотрим вас ожидает по здоровью ну здесь супер так это тройка до да? тройка кубков ну, тут единственное и знаете предостережение много много не пейте вот а так вообще радость счастье веселье а поскольку у вас кстати активен восьмой дом давайте посмотрим что у вас будет по восьмому дому так рыцарь мечей ой но ну, тут вы прям активны. это такая марсианская энергия вы чего-то будете своего добиваться отстаивать хорошо а чего будете добиваться Дама жезлов, но здесь какую-то женщину. Хотите женщину? Что-то вам нужно от этой женщины. Относятся когненные стихии, овен, стрелец или лев. Ну, еще скорпиончик, может быть. Кстати, может быть, даже еще конфликтная ситуация с ней. Ну, или вы просто будете ее очень-очень активно добиваться. Хорошо, что в доме в семье у тельцов? Ну, здесь иерофант, это вообще шикарная карта, говорит о том, что вы ориентированы на семью и дома, в семье все стабильно, все традиционно. Хорошо, а что в любовных отношениях у вас? Так, ой, а тут как-то у вас что-то не очень. Восьмерка кубков, уход, уход из отношений, вообще прочь. Ну, хорошо, давайте спросим, будет ли что-то новенькое хотя бы до конца месяца. Смотрите, новенькая нет, есть возврат к прошлому, по шестерочке кубков, а кто это может быть, давайте посмотрим, может быть нам подскажет. просто влюбленные, То есть, может быть, знаете, человек, с кем у вас были когда-то любовные отношения, кому у вас были какие-то чувства, но не показывают мне, сейчас еще попробуем уточнить нет единственное, что могу сказать, что сейчас с этим человеком у вас отношений нет и возможно вот эта дамочка сейчас с ней отношений нет вот, вот она просто эта двойка показывает, что сейчас нет отношений у нее, видите, глаза закрыты она вас не видит и не слышит вот, вот такая вот очень красивая императрица а причина причина из-за обмана что-то было связано с обманом. Вот видите, как вор тут кто-то действует. Хорошо. Ну, давайте зададим вопрос. Ну, не вопрос, вернее, а основной совет, который вам будет дан в этом периоде. Туз, туз кубков. Следуйте своему сердцу, чувствам, включайте свои чувства, будите свою сердечную чакру. Делайте то, что велит вам ваше сердце. И Ваша жизнь наполнится так, как эта чаша. Ну что ж, благодарю вас за просмотр, Надеюсь, что мои прогнозы будут для вас полезными. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Делитесь этим видео. Ставьте ваши лайки. Комментируйте. И до встречи.